Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей В этом видео мы также с вами поторгуем по пробитиям Но здесь я вам хочу показать один индикатор, который мне часто помогает И который поможет вам определить пробитие уровня Давайте с вами начнем торговать Итак, смотрим первую ситуацию Это часто происходило в моем прошлом видео виде похожие ситуации Был сильный тренд вниз На глобальном уровне поддержки возник такой небольшой коридорчик И в скором времени должно произойти пробитие этого самого коридорчика вверх Смотрите, я на секундочку посмотрел на индикатор MACD и решил заходить вверх на пробитие. А по завершению этой сделочки я обязательно расскажу, почему именно я решил так поступить. Но давайте пока ждать ее завершение. Я вам часто буду показывать вот эти вот похожие ситуации, которые у меня часто работают, чтобы вы запомнили это. Человек такое существо, которое учится на повторениях. И если вы будете часто что-то смотреть, у вас отложится это в памяти... И вы будете заходить на эти ситуации на подсознательном уровне. То есть автоматически. Автоматически видеть их и находить эти ситуации. Именно так я и захожу в свои сделки. А, кстати, я сделал видимо число подписчиков, недавно настала целая сотня. Я этому безумно рад. Может кто-то скажет, что это маленькая цифра, но э, мне совершенно не важно, что меня смотрят 10 человек, что 100, что 1000. Я держу каждому из вас, каждому из вас стараюсь как-то помочь. И я безумно рад, что вы меня находите, поддерживаете меня. А я совершенно никак не пиарюсь, и меня это очень сильно радует. Постепенно наш канал растет. Итак, до завершения сделочки осталось 10 секунд. Произошло шикарное пробитие уровня сопротивления, и сделочка у нас заходит в плюс. И теперь я вам буду объяснять, почему именно я решил так заходить. А вот и рисую уровень поддержки, чтобы показать вам коридорчик. И смотрите, вот я открыл индикатор МАГДИ. Это совершенно обычный индикатор, вы его просто открываете на платформе, ничего настраивать вам не нужно Я пользуюсь этим индикатором для подтверждения ситуации То есть я вижу какую-то ситуацию, мне кажется, что сейчас произойдет пробитие Я смотрю на этот индикатор и подтверждаю свои мысли, если они уверены Если индикатор показывает не то, что мне нужно, то я просто не захожу А Я постараюсь выражаться наиболее понятным языком Смотрите, если вот эти вот две линии снизу вверх прибывает нулевой уровень то в скором времени, вероятнее всего, должно произойти пробитие наверх. И такая же ситуация с пробитием вниз. Если эти две линии идут сверху вниз и пробивают нулевой уровень, то в ближайшее время должно произойти пробитие вниз. Надеюсь, с этим все понятно. Итак, теперь смотрим следующую ситуацию. Видим здесь треугольник. И сейчас я буду сходить на пробитие вверх. Я уже делал видео с подобным треугольником, и здесь практически абсолютно такая же ситуация. Смотрите, здесь мне нужно убедиться в том, что будет пробитие. Я выжидаю. И здесь захожу вверх. И теперь объясняю, почему именно я решил так зайти. Посмотрите внимательно на уровень сопротивления, я его нарисовал таким двойным. А до нашей сделки мы видим два таких хороших, сильных отскока от уровня сопротивления. Видите, вот эти вот две тени. А тени значит, что цена моментально отскочила от этого уровня. И теперь внимательно посмотрите на то, что было 2 минуты назад. А смотрите, цена подошла к уровню сопротивления, к верхнему, отскочила от него и остановилась на нижнем. И не продолжила свое нисходящее движение, а пошла дальше вверх. То есть, опять же, ситуации не повторились, и я здесь зашел на пробитие. А Тарас нас с вами учил заходить на отскок от уровней по похожим ситуациям. То есть, если мы видим похожие ситуации, то мы смело можем заходить на отскок. А с пробитиями все как раз наоборот. Если ранее были похожие ситуации, он одинаково отскакивал от какого-либо уровня, но потом ситуация у нас не повторилась, и начались непонятные движения в сторону этого уровня. А то в таком случае нужно заходить на пробитие. И ни в коем случае не ставить на отскок. Итак, наша сделка подходит к концу. произошло просто очень мощное пробитие уровня сопротивления. Я просто обожаю такие пробития. И сделочка у нас закрывается в плюс. И на этом данный видеоролик подходит у меня к концу. А, кстати, я сделал свою ценовую цель. У меня ценовая цель была 12640 рублей. И я увеличиваю сумму сделки до 120 рублей. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши теплые слова. Я безумно рад, что вы меня смотрите. Новые зрители, подписывайтесь на канал. А, каждый человек продает мне огромную мотивацию. Всем желаю профита, успешных сделок. И всем пока.